Друзья, всем доброе утро. Время 6 утра. И думаю, эту красоту надо заснять. Смотрите, утро наступает. Какое, какое небо красивое. Завораживающее небо. И птицы чирикают. Очень красиво. А вот там, какой переход, какие переходы, смотрите, на небе. Не знаю, вам не передаст, наверное, эта камера, но все же я засниму. Потому что мне очень нравится наблюдать за этим всем. За всей этой красотой. Особенно по утрам. Две собачки бегут. Такой яркий цвет неба. Это просто прелесть, красота. Сегодня, друзья, у нас идет дождь. Снег с утра был, сейчас дождь. И все, и капусту можно после дождя убирать. Так, я вам показать хочу, что мы готовим. Полная плита вкусностей. Андрей делает вареники. Раскатал тесто последнее тесто, так моя вода для пирогов стоит, Фаридан нам сделала. Фаридан, как называется пирог-то? Что? Как называется пирог? Шарлотка. Как называется? Шарлотка. Шарлотка. Мы еще мед в этот раз добавили. Мед туда добавили, да. Мёд. Ой, вкусно. И Фаридан у нас собирается куда сходить? К тете Семен, бабушкиной подружке. Да. Отнести пирог и пирожочки вот эти, торокогель вареникх да проведать бабушкину да. подружку бабушкины платочки унесешь да обязательно у нас бабулиных платочков много а давай попробуем так лопаткой давай держу. Андрей это не трогай даже а, <связывая> а, -а, а сломаю да да. Развернуть, да, опять? Как тут раз? Чего, не сломала же? На. Мой Слышь. пирог портят. Не, нормально все. А где? так ты красота. В этот раз даже порумянее получился. Приятного аппетита. У нас готовим ужин, Даринка вон ползет, носок снят, опять, да? Носок а, да, так. Они меня плакать заставляют, теперь отсюда. Заберу я вам, заберу я тебя. Дарина у нас, Давид у нас козе молочко пьет, Амина пьет. Какой вода, покажи где вода, покажи. Покажи, какое молоко. Ты тоже допиваешь, а Динара выпила, да, уже это идет к своему котяру, тибруля. Это что? Мама дела! Это папа делает. И мама сейчас узнала. Я говорю, как хорошо готовить, когда тебе подготовят все, все нарежут. Я сделала Далее, рожки, это наш едет. ужин сегодня. Рожки с подливой сделать. Андрей нарезает мясо куриное. Так, сделаем. И будет подливочка у нас. Мы луку много добавляем. Да, лук у нас сели. У нас лук уходит только в кучу. Андрей, дарилку накормил? Это-то чё пол заед с со своим, зелень еще, да, еще останется, да, Чай надо будет поставить, чай надо. Ну, чая-то нет. Сейчас поставлю. Чё, плачешь? Да, это нравится, лук нарезать. Лук нарезать. Лук Да, лук Да, лук нарезать. ну, не И как это? Ну, глаза, слышно, смысле, не плачешь. Люблю нарезать почему-то больше, это... чем морковку потереть. Я тоже больше люблю. Я лучше возьму лучок с томатной пастой и классно поджарка будет. Хотя надо морковку потом в город отправлю морковушки, Потому... тебе чеснока. У меня вот этот любимый лук, так то Покажи, покажи красный. Да, я тоже нравится? красный больше. это -то я тоже, я тоже. Так я-я, да так это я. Ты моё да говоришь, не повторюха, повторю повторю. это ты за мной повторяешь. Да. Вымойте пока. Ладно, жарится пока. А мне еще что надо? Что? зелень так вот у нас все я отварила поджарила хорошенечко и добавлю он меня накрошила зелень много мы зелени кушаем вы знаете так что зелень слава богу у нас все хорошо все с тобой берем видеокамеру. <свят> да, да, да. да. <свят> Ты <свят> все <свят> уже маньячка стала насчет камеры, да? Нет. Нет. Я не маньячка, друзья. Я блогер. <свят> так что, друзья, подписываемся. Я, наверное, лохматка. Подписываемся на наш канал, кто еще не подписан. Ставим обязательно лайки. Можно дизлайки. Кому как. Всем не угодить. Пишем комментарии, я отвечу. Возникнут вопросы, я отвечу. Пишите, не забывайте. Видео выходит теперь через день, так как много снимать у нас нету. И мы скоро будем солить капусту. Мама будет скоро солить капусту. С папой. С папой. Да. И будем мы для хранения с фаридой готовить капусту. Кстати, мама, покажи, что я пью. Да, настойка готова уже, я даю принимать ей, она уже все подняла, так вот этим. Вот mm -hmm. она, темненькая такая. Чем она пахнет? Арка. Подожди, арка. Там грибы отдают больше. Травяной вкус? Ну, не грибной, травяной. Да, травяной. И по чайной ложке за 30 минут до еды. Ну и как ощущения после этого? Скажи мне. Пожалуйста? Ну, желудок сначала как выпью. На стащак же пьешь. Да, да. Там сначала ну, прожигается как будто чуть-чуть. Угу. Сейчас, вот, сейчас вот только прочухала. Да? Да. А. Ну, со вчерашнего. Ага. А потом что? Не болит? Ну, потом кушаю вроде нормально. Ага. Тепло, да? Угу. Нет, это ну... сейчас тепло. У а. угу. Ладно, все, друзья. Все, всем пока-пока-пока. Моем посуду опять, Фарида. Моем и моем, моем, моем. Все, Ты приехала домой, называется? Павла, нормально? Нормально? Ну ладно, хоть так. Все. Саренье не законченное у нас, яблочное. Да, делай. Фарида у нас дела со свежими ягодами. Здесь, и... ну какие ягоды? Чуть-чуть мало так там. В подвале полно варенья, ничего спускаться не хочет. Что им делаешь-то? Вкусно, смотрите, ягодки там свежие. Черника, клубника и земляника. А Да. А если эти же ягоды добавь туда же? Два таких одинаковых. Конечно, очень вкусно. Что с ягодами будут то лошадь делить будут. Ты по добавляла, да? Ну, половину. Ну. ну, отойди, отойди! С характером мальчик, да? Вообще охреневший. Вот наш пирог поспел, который делал Фарида. По Фарида по пошла к подружке. Мама говорит, посмотришь пирог. Я говорю, ладно, смотрите, какой он получился как кекс большой кекс сейчас мы его разрежем то есть я сейчас его разрежу и вам покажу какой получился Немножко. Такой воздушный получился. Вот так надо поставить. Воздушный. Это с ягодами. Ой, а запах изумительный. Ягодный, фруктовый. Очень вкусный. М -м -м. Шикарный пирог. Хоть что добавляй.